Душевное – это враг духовному. Если ты видишь, что человек искажает истину, он приходит к тебе с этой ересью и начинает тебе искажать Слово Божье, превратно понимая истину Божью, этот человек пересказывает так, как пересказывал бы тебе враг человеческих душ, то, что там написано. Потому что этот человек не имеет ничего общего с Богом, он просто в контакте с бесами, и бесы его учат в Библии, но не так, как Дух Святой написал эту Библию. И тебе необходимо предупредить этого человека, что ты на опасном пути в ад, и это есть любовь Божья. Душевный человек не понимает этого, душевный говорит, это не любовь, что, что ты меня ненавидишь. Он говорит, ты не имеешь права так поступать. Тебе нужно самому найти Бога. Потому что Бог, Он любит всех людей, особенно грешников. Иисус Христос с фарисеями не, не проводил какую-то такую работу, там. ой, пожалуйста, там не грешите, типа, давайте я вам сейчас помогу не грешить. Нет, Он говорил, вы гробы окрашены. Он говорил, что вас. Ждет гиена огненная. Как избежите вы гиены огненной? Однажды он взял плетку и выгнал из храма миновщиков денег и тех людей, которые устроили базар в храме Божьем. Иисус не был душевным. И мы не должны быть душевными. Я не говорю, чтобы мы были злыми, чтобы мы всех людей как-то там с ними поступали по злому. Это не есть любовь действительно. Но если ты видишь, что человек искажает истину, если ты видишь, что человек приходит к тебе с каким-то иным учением, то тебе нужно его предупредить и сказать, мой милый друг, ты на опасном пути в ад. Если ты не изменишься, если ты не найдешь Иисуса Христа, ты погибнешь. Ты можешь сколько угодно ходить в своей церкви, свидетельствовать там и делать еще какие-то вещи, это тебя не спасет. Если ты не найдешь реального Иисуса Христа, и Он... Реально не коснется твоего сердца, чтобы у тебя была любовь Божья, а не душевная любовь, которая говорит, ой, пожалуйста, не обличайте меня. Пожалуйста, не говорите мне таких вещей, не говорите мне правду. Это душевность. Если ты не будешь говорить человеку правду, ты будешь убийцей. И кровь этого человека будет на твоих руках. Поэтому нужно говорить человеку правду, не со злобой, но в любви и кротости. Душевный человек никогда не понимает того, что от Духа Божьего. А ты понимаешь, что от Духа Божьего? Ты понимаешь, что Дух Святой пришел обличить мир во грехе. И если человек, который говорит, что он христианин, он все еще в душевности, он с этим миром одно, то Дух Святой пришел обличить этот мир во грехе. Нашел ли ты Бога? Или ты все еще душевный человек? Становись духовным, мой милый друг, найди реального и живого Иисуса Христа. Да благословит вас Господь наш Иисус.